Привет дорогие друзья. Меня зовут Игорь Мерлин и сегодня я вам расскажу, почему у вас нет столько денег, сколько вы хотите. И что такое секретный код Мерлина, который поможет эти деньги вам получить? Игорь Мерлин представляет Итак, давайте начнем сначала. Зачем я всем этим занимаюсь? Ну, э, я провожу консультации уже много-много-много лет. У меня через меня прошло много людей, десятки, сотни, тысячи людей прошли через мои даже личные консультации. И в результате я увидел, что многим людям кое чего не хватает в жизни. Но вы сейчас скажете, понятно, чего не хватает. Мерлин, дай мне бабла, и все будет. Но тут друзья, получается, что далеко не так. чего же не хватает, не хватает чего-то внутри то, что приносит деньги. Это может быть что угодно. это может быть просто какие-то вещи, какие-то вот цели, какие-то может быть какие-то непонятные мысли, вот что-то такое, что не дает, вот не пропускает никак. И я задумался над этим и решил сделать кое-что, что поможет любому практически человеку понять, что происходит и каким образом он сможет свою жизнь изменить кардинально раз и навсегда. И для этого я сделал специальный код Мерлина. Код Мерлина, не думайте, что это просто вот нарисован какой-то символ там. Нет, друзья, код Мерлина – это некая система. Что такое код, я вам расскажу уже непосредственно на занятии, когда буду рассказывать про этот код Мерлина. Итак, в чем же суть? Суть в том, что, дорогие друзья, многие считают причиной следствие. То есть, например, нет денег, и человек думает, что вот у меня нет денег, потому что там мне не повезло, или потому что я слишком молод, я слишком стар, или еще что-нибудь такое, и поэтому э, люди не видят причину а то, что я называю код Мерлина, работает именно с причиной. И суть метода в том, что мы выявляем конкретные причины каждого человека, почему у него так получается, что ничего не получается. И для этого, дорогие друзья, я создал специальный такой курс, который называется код Мерлина. Это интенсив, который идет два дня. Он идет два дня и знаете как? Я уже много лет не проводил подобных интенсивов. Ну, обычно там, там 5 недель, 6 недель, там 2 раза в неделю, 3 раза в неделю, там еще что-то, ну по-разному проводил. Но вот так, чтобы 2 дня интенсив, этого я давно не проводил. И я знаю, что это срабатывает просто ну, вот, очень мощно и очень надежно, что самое главное. Здесь я вам хочу рассказать личную историю. Когда я служил в армии, а вот в армии, нет, не, в другой армии, в другой. Вот. <laughs> вот, так вот, когда я служил в армии, мы, э, я служил на севере, где очень холодно, и мы разгружали э, через день на ремень в караул и разгружали э, вагоны с углем. И так получалось, что э, маневровых поездов как бы нам не давали. И мы... Представляете, да, вагоны полные угля и пустые из-под угля, мы их толкали вручную. Нормально? И что получалось, дорогие друзья, там 20-30 человек, вагон 100 тонн, и вот уперлись и толкаем. И мы их, короче, отталкивали туда, куда надо, сколько надо, ну, настолько привыкли, да, две зимы, через две зимы, через две весны, вот, что это уже даже никто не спрашивал, почему так происходит. А почему происходит? Сначала, когда мы подходили к вагону и начали все упираться, вагон стоял на месте и какое-то время мы не могли его столкнуть. А потом постепенно пошел первый миллиметр, второй, третий, потом сантиметр, потом 5 сантиметров, 10, 20, метр, пять и так далее. Понимаете, да? Конечно, мы его не разгоняли, как курьерский поезд, но вот э, достаточно было его немножко откатить. Вот то же самое получается и с денежными различными у вас внутри голове с разными мыслями и как это называют волшебный пинок, не хватает волшебного пинка. Ну что такое волшебный пинок? Эта задача по получению благополучия, по получению больших денег она очень мощная, очень такая потяжелее чем вагон с углем. И поэтому человек, который начнет, начинает пробовать, он подходит, толкнул, подержал и ушел. подтолкнул, поддержал и ушел. Ничего не получается. Говорит, Мэрбин, у меня ничего не получается. Наверное, у меня карма такая. Наверное, у меня проклятие. Но на самом деле надо было просто чуть подольше потолкать. И вот как раз мой интенсив это то, что помогает растолкать вашу ситуацию. Не просто волшебный пинок ударил, человек упал, значит, и корячится там, да, от боли. А мы ему дали пинок, подтолкнули, еще пошевелили, и у него ситуация начинает сдвигаться. И вот то же самое произойдет с вами, когда вы придете к нам на интенсив от Мерлина. Вы узнаете истинные причины своего безденежья. Вы получите план построения своего благополучия. Вы узнаете три надежных способа привлечения денег. Надежность привлечения денежных потоков возрастет многократно. Вы возьмете на вооружение секретной техники КГБ по развитию уверенности. Ваша уверенность усилится ну минимум в три раза. Вы получите индивидуальный способ увеличить доходы в два раза. Вы подберете индивидуальные инструменты масштабирования ваших собственных доходов. Вы узнаете самые главные секреты состоятельных людей. Вы научитесь смотреть на жизнь, как миллионер. Вы увидите свое собственное облако предназначения. Вы научитесь доставать себе клиентов из всех щелей. Вы получите энергетическую защиту на ваш финансовый поток. И все это, дорогие друзья, я решил сделать вот именно в канун Нового года. Почему? Чтобы вы стартовали прямо сейчас, прямо сегодня, прямо с этой секунды, не дожидаясь, когда там что-то пройдут праздники или пройдут новогодние каникулы, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, там какое-то там еще июня, а делать начали прямо сегодня, прямо сейчас. И э, в, этом, э, в этом интенсиве мы с вами сделаем разгон, который у вас еще наверняка никогда не было в жизни, потому что никогда вам не говорил тех вещей, которые там будут. А там будет много интересного. Для того, чтобы понять, что у нас будет на интенсиве, под этим видео перейдите по ссылке и посмотрите программу, что будет в программе. Эта программа состоит из нескольких блоков, и в этих блоках вы увидите полностью путь, который нужен любому человеку для того, чтобы достичь его денежного благополучия. Там будет о том, как понять, где вы находитесь, что у вас за ситуация, что вам надо делать. И пошагово я буду вам модуль за модулем выдавать те самые шаги, которые вам нужны, чтобы этот вагон растолкать и чтобы к вам в жизнь начали приходить денежные ручейки и денежные потоки, чтобы пробить финансовый потолок и чтобы вы смогли жить той жизнью, которой вы хотели бы жить. Переходите по ссылке внизу и там вы увидите всю полностью программу. На этом все, дорогие друзья. До встречи на нашем интенсиве. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.